Верите ли вы в судьбу, которая происходит в жизни людей? Я, например, в нее никогда не верила, но теперь я верю. Часто говорят, что выпускники школ чувствуют, что перед ними все дороги открыты. Я ничего такого не чувствовала. Я просто немного потерялась. Да я была и умницей, и красавицей, и ходила на кучу курсов, и на психологические тренинги, и дома у меня была полная поддержка. Но ощущение маленького растерянного котенка посреди дороги на четыре полосы было удивительно сильным. Тот день не заладился с самого утра. Любимые сандалии порвались при выходе из дома, кофе сбежало на плите, а волосы не укладывались. Я бегала по квартире и собиралась на очередной день открытых дверей в каком-то институте. Мама бегала за мной и подсовывала мне брошюрки из медицинского. Она очень хотела, чтобы я стала врачом. Папа сердито бурчал, выглядывая из-за газеты, и что если я не смогу определиться с учебой, то они меня в первый встречный вуз отдадут. И только моя сестренка молчала, и то, наверное, потому, что ей было всего полгодика. Шикарная прическа у меня на голове, высоченный каблук, красивое платье, я еще никогда не была так прекрасна, как сегодня. Я неслась на остановку со скоростью бешеной улитки. Но ну, а как мне еще можно было двигаться на здоровенных шпильках? И конечно пропустила маршрутку, которая шла в нужном направлении. Пришлось садиться на автобус, но и он, в этот странный день сломался в самом неудобном месте, где в районе нескольких километров не было остановок. Я и несколько пассажиров потопали в сторону ближайшей развязки. И вот тогда меня настигла она, судьба. Симпатичный молодой человек остановился на машине и предложил подвести до остановки всех несчастных. Пока мы ехали, мы с ним разговорились, и я, сама не знаю почему, рассказала о проблеме выбора будущей профессии. Парень обернулся и сказал мне, а поступай-ка ты на журналиста. Выучишься, на работу к себе возьму, а если отличницей будешь, женюсь. Вроде шутка, но на меня как будто уж от воды вылили. «Я наконец-то поняла, кем хочу стать. Я стану журналистом. Конечно, не из-за перспективы выйти замуж, а потому, что это мое. Я не могла усидеть на месте и в эмоциональном порыве чмокнула нашего водителя в щеку. Но теперь точно женюсь», — рассмеялся парень и протянул мне визитку. А я уже не слушала никого, у меня была цель. Конечно, я поступила на факультет журналистики. И что может быть лучше, чем найти свое место, свою дорогу в жизни?» я уже не была испуганным котенком. И за все время учебы, я была благодарна тому парню из авто за подсказку. Когда учеба была окончена, я стала искать работу. Попробовала себя в издательстве модного журнала, но поняла, что это не совсем мое. Еще в нескольких местах меня просто не захотели взять из-за отсутствия опыта. Однажды я перебирала старые тетради, и из этого хлама выпала визитка, на которой, кроме Фио и названия журнала был только телефон. Журнал этот был весьма серьезным изданием. Странно, подумала я, откуда у меня эта визитка. Решила позвонить, но номер не отвечал. Я не была бы хорошим журналистом, если бы отступалась. Нашла адрес редакции и пошла испытывать счастье. Меня пригласили войти и подождать, не знаю почему, но на меня снизошло такое спокойствие, что описать невозможно. Такое чувство, что домой попало. Представьте мое удивление, когда меня пригласили к главному редактору, и я увидела того самого парня из машины пятилетней давности. Но наконец-то, я тебя уже шестой год жду, сказал он мне, улыбаясь. Как потом оказалось, я запала ему в душу еще тогда, в полной машине случайных попутчиков и он пообещал себе, что действительно даст мне шанс, если я стану журналистом. Так работа моей мечты в прямом смысле выпала мне прямо в руки из груды старых тетрадей. Вот ведь какой бывает жизнь. Самый ужасный день в жизни вдруг приносят тебе сказочные подарки. Порванные босоножки, опоздание на автобус, сущий кошмар с утра. И если бы не это, я бы никогда не нашла свой жизненный путь, замечательную работу и любимого мужа. Да вы не ослышались, мой начальник не забыл и про вторую часть обещания, данного тогда в машине. И так как вуз я закончил с красным дипломом, то у меня просто не было шансов. Ну и как после этого не верить в судьбу? А вы в нее верите или нет? Бывали ли в вашей жизни такие судьбоносные события?